Обратились в компанию Альтера за покупкой автомобиля, что мы успешно сделали. Теперь Hyundai играет наш. Спасибо менеджеру Семену за проделанную работу.